Добрый день, интернет-пользователи, друзья и гости моего канала. Ну вот, погодные условия, содержание кроликов зимой. Смотрите, что бывает, когда зимой пошел дождь. Все заледенело. Вот. На клетках вот налезь. Все замерзло? все замерзло? ужас везде сосульки гололед вот такие условия сейчас чтобы покормиться надо я не знаю здесь прям получился каток не пройти не проехать а вот что у меня во дворе сейчас здесь не то что блин ходить тут ползать невозможно все лед вот такие дела берегите себя и не падайте во время гололюди